Привет! Эффект прайминга – это очень интересный механизм памяти, который можно наблюдать как в обычной жизни, точно так же он очень активно используется в маркетинге, вот об этом я хочу рассказать в этом видео, поделиться какими-то своими идеями, наблюдениями. Мы все в самых разных ситуациях можем попадать под воздействие этого механизма и порой даже не догадываемся, как сильно он может влиять на наше восприятие. Эффект прайминга, еще можно сказать, эффект предшествования. В психологии под этим понятием понимается механизм имплицитной, либо еще можно сказать скрытой памяти. Это тогда, когда воздействие неосознанное, либо непреднамеренное воздействие одного стимула будет оказывать свое влияние то есть на то, как будет восприниматься, либо какая будет реакция на последующий стимул. Проще говоря, это тогда, когда у нас произошли в жизни какие-то события в относительно недавнем прошлом. Может быть, это было несколько минут назад. И это будет оказывать, может оказывать влияние на то, как мы будем воспринимать последующие события и как будем реагировать на последующие ситуации. Еще можно сказать, что прайминг это воздействие скрытой памяти, либо наших каких-то скрытых неосознаваемых ассоциаций на наши последующие действия. Давайте теперь на примерах, ближе к жизни, чтобы было более понятно. Допустим, в магазине продавец начинает предлагать сначала товары категории люкс, то есть очень дорогие товары, и через некоторое время переходит к товарам средней категории, то есть к товарам по средним ценам. Так вот, после того, как мы повзаимодействуем с товарами категории люкс, то есть там, где достаточно высокая цена, продукты со средней ценой нам будут казаться более дешевыми более доступными. Это и есть на самом деле эффект прайминга. То есть вот это взаимодействие с ценниками, где высокие цены, оно делает, сделает в данном случае свое дело. Если вы понаблюдаете, то частенько можно в магазинах заметить, как продавцы-консультанты именно прибегают вот к такому приему. Дальше, ну точно так же допустим, если мы идем по магазинам, мы сначала заходим в магазины какие-нибудь фирменные, то есть брендовые магазины, где достаточно высокие цены, и после этого переходим в магазины, допустим, среднего класса, то, соответственно, продукты в магазинах среднего класса нам будут казаться уже не такими дорогими и, опять же, более доступными. Еще один пример. Мне кажется, что это тоже был эффект прайминга. Представьте себе небольшое, достаточно уютное кафе с такой уютной верантой, вокруг клумба, цветочки. И вот возле этого кафе начинается стройка. Ремонтируют тротуар, раскурочили дорогу. И вот для того, чтобы зайти в это кафе, нужно метров 10 пройти мимо вот строительных работ, какого-то строительного мусора по достаточно неудобной дороге. Вот я зашла в это кафе и услышала разговор между администратором и сотрудниками, официантами этого кафе, которые стали жаловаться, что в последнее время почему-то многие посетители стали возмущаться на тему того, что здесь дорогой кофе. Стали заходить какие-то странные посетители и спрашивать, есть ли тут пиво, и что этого раньше не было. И они сами предположили, что это из-за того, что вот начались строительные работы, потому что на фоне этой строительной атмосферы это кафе стало выглядеть как такая дешевая забегаловка и пока люди доходят до этого кафе у них складываются определенные ассоциации что они ожидают увидеть, что вот эта дешевая забегаловка, соответственно, там должен быть дешевый кофе и так далее ну вот тоже такой пример эффекта прайминга, там все закончилось хорошо ремонтные работы закончили достаточно быстро и стало намного уютнее, чем было Теперь если ближе к маркетингу. Очень важно учитывать эффект прайминга в маркетинговых исследованиях, особенно когда методом спора информации является опрос, то есть интервью. От того, какие вопросы будут заданы респонденту, то есть человеку, которого опрашивают первыми, будет очень сильно зависеть настроение респондента, как он потом будет воспринимать информацию, ну и, соответственно, как он потом будет отвечать на вопросы. То есть, если спросить о чем-то позитивном, это, скорее всего, настроить на позитивную волну, и респондент будет давать какие-то более оптимистичные, либо позитивные ответы. Точно также же это важно учитывать при проведении фокус-групп. Фокус-группа – это групповой опрос, либо еще можно сказать дискуссия на заданную тему. Например, могут обсуждать какой-то продукт, либо бренд. Фокус-группу, как правило, ведет модератор, и вот от того, как он начнет дискуссию, что он спросит, какие вопросы он будет задавать, от этого очень сильно зависит то, как участники фокус-группы будут потом воспринимать информацию, и, соответственно, как они потом будут отвечать на вопросы, какие идеи они будут дальше высказывать. Теперь давайте поговорим о видах прайминга. Очень часто мы имеем дело с ассоциативным праймингом. Это тогда, когда используются очень близкие, связанные между собой образы, какие-то идеи. Ну, допустим, если я скажу слово «хлеб», с большой вероятностью у вас могут возникнуть ассоциации, там, масло, сыр и так далее. Как это используется? Человеку достаточно вот дать какой-то один образ, чтобы задать направление вот ассоциации, и он какие-то образы, следующее уже достроится. Ну, это можно наблюдать, допустим, в рекламных роликах. Я сейчас скажу на абстрактном таком примере. Допустим, мы видим в кадре кухня э, в светлых тонах, залитая солнечным светом. Нам как бы понятно, что это утро. Мы видим стол, на котором фрукты, овощи, много зелени, салат, может быть кто-то там в кадре режет какую-то зелень, салат, то есть уже у нас возникло направление мысли, что речь идет о здоровье, здоровом питании. И потом может перевестись внимание на какой-то основной продукт, идею, о котором нужно донести и представить его как продукт, полезный для здоровья. Вот таким вот образом, через определенные ассоциации, то есть образы, которые показываются в начале, задают определенную волну, ну, то есть в какую сторону должен человек начать думать, и потом уже проще встроить и проще донести идею об основном продукте, то есть показать, что это продукт полезный для здоровья. Ну, это если на таком вот абстрактном идее, абстрактном примере показать, как это можно использовать. Что интересно, есть еще не ассоциативный прайминг. Это тогда, когда мы имеем дело с очень близкими по значению, либо в принципе связанными образами, но при возникновении одного образа ассоциация с другим возникнет с очень маленькой вероятностью. Ну, Например, если я скажу слово солнце, ассоциация, допустим, с планетой Меркурий возникнет с очень маленькой вероятностью. Это нужно учитывать, что не всегда, когда мы имеем дело с связанными и близкими по значению идеями образами ассоциациями эффект прайминга все-таки может сработать и может использоваться. еще есть так называемый обратный прайминг это тогда когда скажем так немножко переборщили если люди начинают чувствовать что их настраивают на определенные действия они могут в какой-то момент начать действовать абсолютно наоборот это можно наблюдать очень ярко в агрессивных продажах, когда продавец агрессивно что-то предлагает, что-то пытается продать, и люди, в конце концов, они не то что не покупают, они могут даже убежать от такого продавца. Это, опять же, очень ярко можно встретить, если у вас есть знакомые, которые работают, допустим, в каких-то сетевых компаниях. Вот там вот агрессивные продажи, они частенько могут применяться, и очень ярко вот этот эф обратный эффект можно наблюдать. Грамотно применив эффект прайминга, можно запрограммировать пользователя либо потенциального клиента на определенный способ мышления, настроить на определенную нужную волну, и потом будет проще доносить информацию, соответственно, проще склонить человека сделать нужный выбор, что частенько, собственно, и делает маркетинг. Но не все так просто, не все так гладко работает, на самом деле есть еще случайный отрицательный эффект прайминга, когда у человека что-то произошло, какое-то не совсем приятное событие, это оказывает на него влияние, и мы об этом можем даже ничего не знать, и мы это не можем контролировать. И, кстати, это знание очень помогает, когда мы анализируем, допустим, негативные отзывы или поработаем с недовольными клиентами. Потому что негативный отзыв, он может быть действительно случайным. То есть человек там взял и вот выплеснул свои какие-то негативные эмоции. Точно так же, если, допустим, приходит какой-то недовольный клиент и сразу начинает придираться к мелочам, выносить все мозг, но мы объективно видим, что все процессы в компании работают нормально, что все идет хорошо, никаких в принципе, проблем нет. Человек действительно просто выносит мозг. То вот на это можно сделать поправку, что, возможно, перед этим что-то у человека произошло, и вот он таким образом теперь все воспринимает. То есть на него оказывает влияние какой-то его прошлый, недавний, отрицательный опыт, либо какая-то ситуация. Разумеется, прайминг не является панацеей, более того, существует очень много споров относительно практической эффективности его использования. Потому что одни и те же люди, они могут по-разному реагировать на один и тот же стимул, и в разное время, под влиянием различных факторов, могут по-разному простраивать вот такие вот ассоциации. Потому здесь очень сложно что-то контролировать, предугадать, как это сработает. И тем не менее, как инструмент это существует, как он работает. Я думаю, что идею вы уже уловили, поэтому поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной. Если по ходу видео вы вспомнили, как вы попадали под эффект прайминга, тоже поделитесь этой информацией, будет очень интересно. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ну и до встречи в новых видео. Пока!